Мы продолжаем наши передачи о оппозиции, российской оппозиции. И сегодня речь пойдет о так называемой парламентской оппозиции и внесистемной оппозиции. Мы специально разделяем два понятия, чтобы не было путаницы. А в гостях у нас, как обычно, Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр. Приветствую вас. Ну, начать нужно с 93 -го года, который стал в некотором роде отправной точкой, я имею в виду события октября 93 -го года, когда было противостояние Ельцина и тогда еще Верховного Совета РСФСР, и вы помните прекрасно, чем это закончилось. Вот в этом году уже будет круглая дата. Как вы считаете, насколько это было неизбежно, вот такое развитие событий, что пришлось чуть ли не стрелять по Белому дому, хотя многие говорят, что это метафора, но я не думаю, что это метафора. И вот уже спустя столько лет, кто все-таки тогда был больше прав, Ельцин или Хазбалатов условный? Вы знаете... Я думаю, по сей день многие аспекты этого еще до сих пор не выяснены. И однозначно можно судить будет только тогда, когда реально откроют все архивы. О а той ситуации, которая сложилась в момент вот этого вот, кто этого называет переворотом, кто называет противостоянием властей. Но фактически войска были введены в Москву, стрельба из танков она была разрушен Белый дом был, люди погибли, говорят, до 140 человек, где-то вот так вот цифры разные. Но одним словом, противостояние было. Я думаю, что к тому моменту было уже достаточно сложно Ельцину проводить какие бы то ни было реформы, и ему парламент не давал этого делать. Просто все стопорилось, и все, что предлагал, так сказать, Гайдар, как зам. руководителя правительства, ну а фактически премьер-министр, затем сменивший его Черномырдин, все это э, тонуло в той самой, скажем так, э, думской э, рутине. И э, кроме того, что друг на друга выдвигались какие-то компроматы, никакого движения вперед не было. А когда уже Ельцин, видимо, почувствовал, что речь идет о том, что может вспыхнуть какой-то какой бунт, какое-то восстание, как мне кажется, оно могло вспыхнуть. Вот об этом как раз и надо читать архивы, пока мы так вот все эти вещи до конца не знаем. А, то я думаю, он и пошел на те жесткие меры, когда он просто-напросто решил этот парламент распустить. Вот, собственно, такая ситуация. Да, но в вот результате, да, в результате что произошло? В результате произошло то, что, в общем-то, Ожидалось, возникли э, так называемые вот эти вот новые парламентские партии, которые, ну, в общем-то, э, были в оппозиции. Э, тому верхов, бывшему, так сказать, бывшей Думе во главе с Хасбулатовым. И Хасбулатова того же убрали, и в результате, по крайней мере, через Думу можно было уже проводить многие решения правительства, которые раньше просто тупо стопорились, они стопорились практически на, на 100%. Но, еще раз повторяю, вы знаете, что, к сожалению, решать это все силовым путем в нормальной цивилизованной стране, наверное, неверно, поэтому я не могу согласиться с тем, что Ельцин правильно себя повел, включая, так сказать, военную силу, включая оружие, стрельбу и так далее. Я думаю, что это неверно с его стороны, но в то же время как-то как надо было договариваться, а договариваться никто не хотел. И вот как раз 17 октября 1993 года был учрежден праволиберальный избирательный блок «Выбор России» под председательством Сергея Ковалева. В состав блока входили Егор Гайдар, Геннадий Барбулис и другие известные люди, в частности тот же Чубайс, например, или Владимир Шумейко был такой политический деятель правда у него быстро очень карьера почему-то закончилась и так далее было много э, людей э, но и э, кстати это же э, в, когда были выборы в третьем году э, то этот блок выбор э, России э, занял второе место по партийным спискам и набрал 15,51% э, и даже э, ну уступил естественно ЛДПР. У меня такой вопрос. Все-таки, казалось бы, есть какая-то демократическая партия, как вы говорите, она была, можно сказать, даже в некотором роде оппозиционная, но почему все-таки спустя годы у этой партии пришлось ее, так сказать, переформатировать и, в общем, она закончила свое существование, я имею в виду, вот именно первое, это выбор, демократический выбор России? Вы знаете, я думаю, что вся причина в экономических последствиях тех реформ, которые произошли вот в 92-м, 93-м году, то есть, грубо говоря, гайдаровских реформ, приватизации, которые действительно так сказать, во многих случаях была варварская, с одной стороны, с другой стороны, она была неверная, она была несправедливая, она не отражала интересы и так далее. Резкое снижение уровня жизни народа, далее гиперинфляция, только какое-то появление товаров начало осуществляться, а у людей не было денег, чтобы их купить. Иными словами, это экономический такой, ну, как бы, коллап, такой не коллапс, я бы сказал, это круговорот, который привел к тому, что доверие к таким партиям, как Дем-выбор, оно стало снижаться, снижаться и снижаться, и перевес э, стал наступать э, в сторону, как бы, таких партий, как Коммунисты, э, Коммунистическая э, партия России и, естественно, ЛДПР. Вот все как-то пошло в эту сторону, потому что, ну, вы знаете, это же не только в России та же ситуация, в Польше та же ситуация была. Когда президент один был смещен на другого, Валенсу сместил Квасневский понимаете, демократических лидеров сменили коммунисты где-то, где-то, так сказать, популисты и так, далее, и так далее. Это общая тенденция, такой тренд, который происходил практически во всей Европе. То есть это не только, так сказать, российская конкретная действительность. Но э, Дем-Россия, она все-таки устояла до определенного момента и до конца, считайте, 90-х. Ну, а потом, вы знаете, все это перешло уже немножко в другое название, в другое качество, и прошли соответствующий, так сказать, дефолт 98 -го года. Тут тоже надо не забывать, что действительно потеряли люди свои сбережения. Ну, в общем, это как была, конечно, в общем-то ситуация достаточно жуткая. И просто даже нужно было, и вот тут-то как раз и начали появляться Такие партии, которые, скажем так, стали действовать уже непосредственно под контролем того правительства, которое было в власти. И затем приход Путина, и все это устаканилось, и мы об этом говорили в прошлый раз. Ну, это кратко немножко. Да, да. Вот вы как раз подошли к созданию СПС, да, Союз правых сил, и один из лидером был как раз Кириенко, который стал жертвой этого дефолта, потому что как раз, насколько я помню, он был премьер-министром, и при нем этот дефолт и случился. И это может показаться сейчас странным, да, что вот вроде бы все недовольство было сосредоточено на нем, и он был вынужден подать в Остапу, вернее, его убрали. Но, тем не менее, политическая карьера его, судя по сегодняшнему дню, сложилась удачно. И вот это объединение Кириенко, Немцов и Хакамадова, такие главные были фронтмены да, этого, этой организации. И насколько... Да, но самое интересное, что потом, вот вы правильно насчет Путина сказали, потом они поддержали же Путина при том, что он выдвигался в президенты, и, собственно, на этом вся оппозиционность, я так понимаю, с Союза правых сил и закончилась. Так в чем, да. в чем тогда была суть этой э, организации, если она потом стала такой соглашательской, да, если мы так говорим? Ну, тут сказать сложно. Во-первых, это совершенно разные люди. Кириенко это человек одних взглядов, он больше государственник, тем более он пришел в эту партию, извините, с поста премьера, да. Он, вино, он в общем-то, виноват в дефолте, как все говорят, и Чубайсы, и он. Вот. Немцов – это другая фигура, это более демократический человек, человек, который э, всегда, он, так сказать, э, ну, я не буду говорить о Немцове, это отдельная тема, наверное, должна быть, но этот, э, этот человек, вы знаете, в конечном итоге положил свою жизнь на плаху, так сказать, борьбы за демократию в России, и в результате, вот видите, как вот эти выстрелы на, на мосту, и жизнь его... К сожалению, закончилось Царствие Небесное, как говорится. Хакамада – это совершенно вообще другой тип. Ее и не видно сейчас, и не слышно. Она коучем, так сказать, да, занялась, образом, ведет понимаете. тренинги всякие и так далее. То есть, ну, грубо, грубо говоря, это совершенно, э, совершенно разные люди. Там не было какой-то, ну, прежде всего, идеологической, так сказать, подосновы для того, чтобы э, возродить это дело. У них не было административного ресурса как такового, поскольку, ну, собственно, с, с уходом Кириенко с постов и с уходом, э, так сказать, Немцова практически административный ресурс закончился, там никого не было. А то, что там делал Чубайс, ну, это такая фигура, вы знаете, я, я удивляюсь вообще этому человеку, который когда как-то странно, даже вот сейчас вот он уехал, и почему-то успел продать свою собственность, и никто даже не знает об этом, понимаете. О, это величайший, величайший наперсточник таких в истории было много. Ну, был Гозман, конечно, но он и сейчас есть, собственно говоря. В общем-то, уважаемый человек и так далее. Партия сплотила в своих рядах довольно приличных людей. Но кто за них голосовал? Это те же 15%. Они же не, не получили большего. Понимаете, когда прошли а, уже выборы при Путине, они имели ну, очень незначительное количество людей. Ну, там многие голосовали еще за яблоко, мы же забываем про яблоко, оно же еще функционировало. Оно было и парламентской партией, оно перешагивало этот 5 барьер, ну, до определенного момента. Потом просто спустилось до 3 процентов, ну, то есть финансирование выделяется, но в парламенте не представлено. Так что я думаю, что просто-напросто это вот именно, скажем так, отражение того количества людей, которые за них голосовало. Это сыграло главную роль тех, кто разделял демократические ценности. Их как было 15, так их и сейчас 15. Понимаете, вот как-то вот, мне кажется, в этом э, вся суть. Тех, кто ходил и голосовал за власть, как положено, да, положено голосовать, идем голосуем. Тех все равно тоже, где-то 50-60%. Остальные где-то между. ЛДПРС, э, так сказать, справедливая Россия, там, и так далее, и так далее. Вот, мне кажется, такая ситуация. А вот, э, Яблоко, хорошо, что вы напомнили про эту партию, потому что она действительно была парламентской, и э, у меня к ней такое очень странное отношение, э, и э, к лидеру э, Явлинскому, и к тому, что ну, вот сейчас как она занимает э, какое отношение к событиям современными между войне. Э, в общем, по-моему, единственная партия в России, которая выступает за прекращение огня и за э, перемирие. Вот. И, э, такой же вопрос, почему мало у нее сторонников, и вот эта деформация какая-то произошла этой партии, потому что вначале она казалась действительно демократической, а сейчас можно тоже говорить, что есть какие-то элемент такого, ну не то, что сговора с властью, но в всяком случае, если послушать лидеров этой партии, то такое ощущение, что тексты им пишут в администрации президента. Я с вами согласен, Евгений, абсолютно. Странная партия. странно. Из ее рядов вышло очень много людей. Включая того же Навального. Понимаете? И реакционных людей очень много. Которые сейчас задают тон в репрессивных мерах относительно населения России. Их тоже. Сейчас этих фамилий очень много можем насыпать. Но суть не в этом. Суть в том, что... Ведь... Смотрите... Тот же самый 90-й год, надо его вспомнить, когда писалось 500 дней. Как только Григорий Алексеевич понял, Ивлинский, что, возможно, утверждение этих 500 дней он тут же подает в отставку. Даже не дожидаясь этого. Человек, который всю свою жизнь уходил от ответственности. Он всегда говорил, я буду в оппозиции, это моя позиция. То есть вот, собственно, получается, как бы... Такая вот специфическая личность. Поэтому быть в оппозиции – это его кредо. Он всегда был в оппозиции. Он ушел из политики. мы предлагали должность и премьер-министра, и, так сказать, вице-премьера и так далее, и так далее. Нет, нет, он не шел на это. Ни, ни в каких ситуациях. Он уже 30 с лишним лет в политике. И практически ответственность человек на себя не хотел никогда брать. Да, ему приятно было так сказать, критиковать, высказывать свои какие-то позиции. Ну, и сейчас, конечно, ну, понимаете, будем говорить так, я вот в свое время, я как бы для себя такое решил, то, собственно, две, две, так сказать, две стороны одного, так сказать, процесса вот этого политического, оппозиция, не оппозиция. Понимаете, те, кто всегда заявляли, что что менять власть не надо, а надо на нее влиять, вот это как раз вся та публика, понимаете, которая, ну, она шла на уступки, на компромиссы и так далее и тому подобное. Поэтому вы понимаете сами, что это совершенно, вот Явлинский это представитель как раз этой группы. К ней же относится Собчак, с ее, так сказать, действиями и так далее, связанными с выборами там, и так далее, и так далее. Он всегда считал, что нужно подправлять правительство. Он никогда не выступал против Путина, он никогда не хотел не, не, не, не призывал к тому, чтобы менять эту власть, сносить ее. И поэтому на сегодняшний день получилось то, что получилось. А Получилось так, все, сейчас мы все останавливаем, людей жалко, убивать больше никто никого не должен, все. А что в этот момент, когда все остановится, будет перегруппировка российских войск, что, так сказать... Путин привлечет, со всего мира соберет возможные вооружения, оснастит эту армию и пойдет снова в атаку. То, что этот человек никогда не остановится. Но этого Явлинский не понимал. А зачем ему нужно было понимать? Он имел финансирование с администрации президента. И я абсолютно согласен с тем, что то, что как он сейчас себя ведет, ну, это... Ну, это, в общем-то, ничего нового для Явлинского, это человек, который всегда так себя вел, поэтому ожидать от него чего-то такого кардинального, я бы сказал, может быть, революционного, то, чего требует война, это уже просто нет смысла, вот мне кажется так, если коротко. Опять. Хорошо. И последний вопрос. Мы в следующий раз продолжим все-таки эту тему, потому что много есть Конечно. персоналей, которые заслуживают отдельного. И тот же Немцов, например, architect. и другие, и Касьянов, например, интересная очень личность. Я уже не говорю про Гарри Каспарова, который вот недавно дал большое интервью Дудю. Если послушать его, так кроме него а, вообще я... никого нет оппозиционеров. Да, я, я вопрос слышал да. вопрос, вопрос такой. Почему за почти 30 лет не удалось объединиться? Потому что в 2015 году была такая попытка, парнас и так дальше, но, и так далее. Но после, это продлилась, по-моему, коалиция год, и все развалилось. И вот это главный вопрос к российской оппозиции, я имею в виду настоящей, не той, о которой мы в прошлый раз говорили, не о парламентской, а о внесистемной оппозиции почему не удалось объединиться и хотя бы на какое-то короткое время, чтобы потом, может быть, размежеваться снова. Амбиции, наверное, все-таки личностные тут играют последнюю роль. Видимо, да, я с вами согласен, Евгений, амбиции не, не, не последнюю роль играют. Конечно, надо сказать, что чем больше мнений, чем больше, так скажем, скажем так, каких-то направлений в деятельности, то оппозиции и так далее, чем больше их, тем больше они, как говорится, скажем так, сталкиваются, пытаются принять какие-то решения. Ну, любая конкуренция, она плюс, да, это позитив Но есть моменты, есть моменты, выборы, например, да, когда реально можно как-то сплотиться. И что мы видели? Мы, это, мы этого тоже не видели. И, скажем так, да вот возьмите сейчас последние ситуации. Ходорковский чем-то, скажем так, берет кого-то на работу, кто не нравится Навальному, понимаете, значит, здесь потом, значит, кто-то выступает, какие-то вывешивают фотографии, которые кому-то не нравятся, значит, якобы они там вот сожалеют о том, что вот пришлось уехать и так далее, и так далее. Екатерина Шульман тоже какие-то слова говорит, которые кому-то не нравятся и чему-то не нравятся. Вы знаете, надо смотреть глубже. Надо смотреть глубже. И оппозиции могут быть разные, и взгляды могут быть разные. Просто надо понимать, в чем а, суть проблемы. Извините, я один пример просто приведу. Я не к тому, что я хочу сейчас этого человека очернить там, и так далее. Речь идет о Чулпан -Хаматове. Понимаете, я все могу понять. Да, были такие у нее взгляды, она поддерживала Путина, была доверенным лицом, вместе с ним занималась фондом. Ну, поскольку, он а как же иначе, да, как же иначе получить какие-то деньги без Путина, надо, надо. Меня другое возмутило. Вы понимаете, ну, поскольку я имею какое-то определенное отношение к Латвии, я знаю там многие вещи. И вот она говорит, я приехала в Латвию, ее корреспондентка спрашивает, скажите, ну, а где же вы живете? Вы знаете, вот я купила такой маленький домик в деревне, и вот я там живу. Знаете, чем все дело? Там, где живет Чулпан Хаматова, я знаю прекрасно это место. Там, начальная стоимость домиков от 500 тысяч евро. Понимаете, вот когда люди говорят такие вещи, все становится ясно и предельно, так сказать, не надо ничего больше обсуждать. Вот то же самое с тем же самым Явлинский. Когда он купил на Рублевке за там, 60 с лишним миллионов рублей себе дом, и при этом сказал, что он всю жизнь на это копил, ну, не верю, ну, о Венедиктах, да, 680 миллионов получил. Простите, за что? Ну и так далее. Просто, просто тут речь идет о чем? А, можно э, как-то говорить, что да, вот есть проблемы, есть разные взгляды, есть какие-то точки зрения и так далее, и так далее. Но любой оппозиции, она была приближена к власти, что она от нее получила, вот это надо смотреть, мне кажется, в первую очередь. И э, это не даст им возможность как бы объединиться на, в, в каком-то этапе, потому что все равно это возникнет, все равно возникнет этот компромат, и он будет вылет друг на друга. Хотя я еще раз повторяю, конечно, лучше бить кулаком, чем чем-то растопыренными пальцами. Это тоже всем известно. Но э, амбиции, Евгения, абсолютно правы. Куда что денешься? Без этого ну, мы никак не можем. Так что тут, э, знаете, схема, схема довольно простая. И самое последнее. Вот вы согласны, есть такое мнение очень парадоксальное, что но это касается российской оппозиции, что по сути, ей власть не нужна, потому что удобнее быть в оппозиции все время критиковать власть, чем получить ее реально и, извините, облажаться, потому что никто не гарантирует, что у вас все получится. И э, по сути, вот вы привели, того же Явлинского и вот другие оппозиционеры, им удобно действительно быть в оппозиции, критиковать власть, но они не стремятся реально получить власть, потому что это очень ответственно и сложно потом, что с ней это Власти, собственно, дела. Да, и это тоже. Конечно, естественно, что в России, где нет устоявшихся институтов, где нет судебной системы, где нет свободных выборов, где отсутствует правовая система вообще, где нет конкуренции, где сплошной монополизм в экономике. Uh, так сказать, журналисты загнаны под ковер, не имеют права что-то сказать. В этой системе взять власть и попытаться что-то сделать невозможно. Получается как бы им и янь, да, с одной стороны, курица или яйцо. То есть нужно что-то, и народ нужно соответствующим образом к этому готовить. И уже так сказать, и власть должна принимать, так сказать, в этом участие, то это взаимное движение. Не может быть движение по разным сторонам дороги, как сегодня происходит. И, конечно, вот представьте себе, сейчас приезжает Ходорковский, к примеру, его сажают на трон вместо Путина, да, но это невозможно, но не в этом дело. Предположим, и что произойдет? Да ничего не произойдет. Вот ничего, ровно ничего не случится. Понимаете? И, а кто такой Ходорковский? Миллионер, богатый очень человек, такой Каспаров. То же самое. Возьмите всю, так сказать, скажем так вот верхушку оппозиции. Кто там бедный? Я таких там не видел. Там все как бы... Или, или, или может быть, Касьянов Кося, <сих> нищий после четырех там, лет премьерства и так далее. Ну, я не говорю там, что я никого не, объявляю, не, не пытаюсь обвинить в какой-то коррупции или еще чем-то. Просто речь идет о том, что... Вот абсолютно прав. База, база. Сначала нужно работать над созданием базы. И... Это должен быть соответствующий путь. Не просто рассуждение, какая должна быть конституция, что они вот в Литве там каждые полгода собираются и прорабатывают эти вопросы. Это не решение вопроса. Это важно, но это не самое главное. Еще власть-то никто не убрал. Еще, извините, кто после Путина придет и сколько лет просуществует. Мы тоже ничего не знаем. А я думаю, это не так все просто. Уж, по крайней мере, я уверен в том, что я не застану лучших времен, понимаете, свои 70. У вот. меня на это время вряд ли может быть выделено. Это долгий процесс. Это все будет очень не скоро. Внуки наши, может быть, увидят. Дети увидят. Ну, дай бог, как говорится, просто, просто совершенно с, вами, с вашей точки зрения согласен. Трудно, трудно, это очень трудный, очень сложный процесс. Это, понимаете, как вчера Чичваркин говорит, я, говорю, плачу, плачу деньги, они все равно ничего не делают. Ну, что, что. Он говорит, вот, даже стимулировать-то тоже нужно как-то понять вот эти вот вещи. Опять-таки, возьмите Чичваркин, он что ли бедный? Все там-то люди -то собрались такие, очень богатые, вы понимаете, они смотрят через свою щелку, у них своя щелка, они вот что-то свое видят, понимаете, и они не могут опуститься ниже, понять, а что же там внизу, а что движет вот этими просто простыми людьми, чтобы разобраться в их психологии, в их устремлениях, в их желаниях. А с этого нужно начинать. Не то, что там наверху мы давайте вот с элитами будем работать. Важно, конечно, нужно расколоть элиты, может быть, еще какие-то методы использовать. Но вы извините, богатый человек, он никогда не будет смотреть вниз, поверьте. Это уже точно. Вот, так что...